Всем привет, ребята! Привет всем! Сегодня у меня важная новость. Выезжаем сегодня в Карелию на рыбалку. Так что смотрите, ребята, что у нас за рыбалка будет в Карелии. Буду все снимать, показывать. Вот такой небольшой анонсик. Видео выйдет где-то через недельку после этого видео. Буду снимать все подряд. Не знаю, что получится. Так что давайте ждите, не переключайтесь. Так, жена тут провожает, тут два чемоданчика стоят. Ну что, ты отпускаешь меня в Карелию? Ничего. Mm. Не хочу. Ну всего-то там на три дня. Да, еще два дня те тебя отсутствия. Ну да. Смотрите видео параллельно э, от мужа. Буду снимать, как отдыхать без мужа. Слышь, она, видать, все точно получится. Получит, муж уезжает, я получу. От кого? Так, ладно, да включимся в этом в поезде, да, в Москве. Да, ну, включите. Ребят, паренек okay. Ребята, ну что, мы едем, сели уже в поезд, едем до Петрозаводска, осталось часа два или три, так что скоро у нас будет, ребята, рыбалка, не переключайтесь. Вот. Снимать не стал вечером, перед посадкой было темно, все равно гол прону, ну, не увидится. Ночью снимать, короче, невозможно. Вот, давайте такой небольшой обзорчик нашего. Тамброс сижу, зарядку заряжаю от телефона. Давайте обзорчик небольшого туалета сделаем. Что у нас за туалет такой? Вот такой, ребят, туалет. В поезде. Вот. На кнопочку нажимаешь. Все смывается. О, да есть. Да, есть. А. Так, ну что, мы будем ехать пока. Как приедем, включусь, наверное, покажу. Но вы пока не переключайтесь. За окном зима. Вот, ребята, приехали мы в Мостик у нас. Вот сам вокзал Петрозаводска. Может видно, там не видно букву Петрозаводска. Так, мы сейчас на мосту и переходим на автовокзал. Автовокзал вон там. Ну вот, ребята, мы приехали в Карелию. Скоро у нас рыбалка, такой вот такое у нас, ну к другу кленки такие у нас тут я поселился, по пейзаж, много всяких разных зверей, вот, завтра у нас рыбалка, так что не переключайтесь, ребята, все будет в следующем видео, будет классная рыбалка, надеюсь. Ну все, всем пока, ждите следующего видео.